всем привет я сергей стасов в этом видео хочу рассказать о том как я рекламирую свои проекты скажем так как я приглашаю многие интересуются спрашивают я пытаюсь рассказать каждому в личку много времени отнимает вот сейчас решил записать видео по этому поводу значит что я хочу сказать друзья очень много видов рекламы все зависит как говорится от вашего от степени вашего владения интернетом допустим если у вас сайт нету там много факторов там, насколько вы глубоко обладаете знаниями там в этой области рекламной. Но я хочу рассказать о самых простых способах, который доступен абсолютно каждому. И, конечно, да, немного времени оно отнимет, но я думаю, что, как кажется, без труда все знаете. да. Так вот, я хочу сегодня поговорить о рекламе в социальных сетях. Все мы или многие из нас сидим в Одноклассниках, ВКонтакте, Facebook, Что там еще есть? Я не буду много углубляться. Начнем с Одноклассников. Отличная социальная сеть. Кстати, лояльная она довольно таки к рекламе. Значит, что у нас здесь? есть уже аккаунт хорошо для рекламы рекомендовал бы завести отдельный как бы чтобы не путать личных друзей со своей работой но ну, это каждому как говорится как удобнее так вот у нас здесь есть раздел группы вот я сейчас нахожусь на своей страничке в разделе группы у меня 63 группы группы эти тематические да друзья я хотел бы сразу предупредить не надо просто своим друзьям там каким-то слать рекламу просто ну это спам называется то есть ну, это во-первых некрасиво во-вторых это дискредитирует проект в котором вы участвуете то есть этим заниматься не стоит а вот рассылка на тематические группы, на стены в тематические группы. Это самое то. Вот смотрите. Все эти группы, они для созданы своими, кто их создал, для рекламы. То есть, вот видите, доска объявлений. Как найти эти группы? Да, сначала их надо добавить к себе вот здесь есть поиск по группам пишите к примеру извиняюсь к примеру что напишем реклама интернет проекта ну это я к примеру лучшие проекты интернета интернет реклама Там, как нужно взять объявление по заработку да? ну поисковый запрос дать да вот они выходят вышли ага это мои вышли нажимаем искать по всему сайту и вот смотрите это значит запрос Совсем удачный. Давайте возьмем, к примеру. Доска объявлений. Вот пожалуйста. Самая большая доска объявлений. Она у меня уже просто есть. Сейчас я посмотрю, которой нету. Вот доска объявлений для всех. По-моему, у меня ее нету чтобы присоединиться ага есть извиняюсь вот чтобы присоединиться нажимаете просто присоединиться все вы в группе и так ну различная комбинации запросов и создавать и добавить порядка там ну кто сколько сможет тут вот у меня 63 группы в принципе достаточно можно больше там у кого получится для начала смотрите да вас сам сама соцсеть может если вы будете одно и то же действие допустим выполнять очень часто допустим добавляться в группы она может вас может предупредить вы очень часто делаете эту операцию там, проделать ее через некоторое время ничего, да, на добавление вот этих досок у вас уйдет там некоторое количество времени, день, два, три ну скажем так это работа на результат поэтому необходимо подготовиться, значит вот у вас есть определенное количество этих групп, в принципе за день можно набрать там 10, 20, 30 групп какой там день за час так далее вот новая группа моя да заходим в нее вот смотрите создать новую тему бывают группы в которых вот этого окна нету значит то есть новые пользователи не могут создавать в группы. Значит с такой группы просто выходите и все. И смотрите, вот читайте о группе. Размещайте ваши объявления без ограничений. Видите, это описание. То есть все создатель этой группы создал эту доску, эту группу, доска, доска объявлений специально для размещения объявлений. То есть это не спам, ничего. Это будет размещение объявления на тематической доске теперь значит у вас подготовьте несколько текстов тексты должны быть цепляющие ваших объявлений и несколько ярких картинок картинок небольшого размера но сейчас какой размер я вам покажу в принципе картинка тоже может даже быть не по теме но но ну, она должна быть так, чтобы у человека зацепился взгляд. То есть он сначала реагирует там, глазом на какой-то цвет, там, который ему И попался на глаза. Там. Потом уже читает объявление, а потом уже перейдет по ссылке по вашей. Так вот, ну, у меня вот тут заготовлено в тексте. В текстовом файле уже сообщи сообщение рекламное значит я буду давать сообщение сейчас И нейтрально это соцсеть то есть ни какому проекту это бесплатная соцсеть ни какому конкретно проекту не относящаяся поэтому ну чтобы не рекламировать какой-либо из проектов кстати вот эту соцсеть могу порекламировать значит здесь можно тоже давать бесплатную рекламу таргетную, кстати, безлимитную бесплатную рекламу, а еще и зарабатывать. Ну, это так. Значит, вот, мы добавили сообщение, теперь здесь есть при добавить фотографии. Нажимайте. Сейчас смотрим. Вот, моя папочка, где я тоже, где у меня подготовлены фотографии, ну, картинки. Значит, и сейчас, минутку сейчас загрузится. Такие вот у меня тематические картинки различные. Рефералы мои. Стучите Skype. Я, если что, добавлю вас. Ну, какую мы картинку сюда сейчас прицепим к социальной сети. Так. Давай вот такую, к примеру нажимаем открыть у нас прикрепляется картинка и жмем кнопку поделиться смотрите тут первое сообщение висит с хозяина этой группы то есть ваше объявление появится под ним вот смотрите то объявление которое я сейчас дал вот такого размера картинки мои рефералы кто за мной зарегистрирован в каких-либо проектах обращайтесь к да, набор картинок Ну, в принципе по запросу в интернете не трудно найти там картинки бизнес или еще что нибудь вот собар какой то что это я не знаю художник или кто это такой можно в гугле забить вам выдадут кучу вот этих картинок различных мотивирующих называется по моему что то там раз различные мысли для миллионеров Так. Все объявление на этой доске мы разместили. Далее идем в следующую. Открываем группы. Значит смотрите, смотрим. Вот, вот эта циферка в зеленом кружочке. Это сколько сообщений уже после моего. Я давал раньше сообщения на этой доске. Сколько уже после моего. Смотрите, больше 30 оно не выдают. Значит если есть 30, то можно на этой доске уже опять размещать объявление, значит, заготовленный текст у нас уже в буфере обмена, мы просто копируем и добавляем картинку, давайте не знаю, другую какую-то, вот к примеру, труднее всего заработать первый миллион, все, поделиться, так, смотрим. Вот наше объявление добавлено. То есть смотрите, что произойдет. Человек зайдет на доску объявления, неважно, может просто посмотреть объявление. Может даже дать свою рекламу. И он наткнется взглядом на картинку, на текст. И возможно прочтет. И, как говорится, перейдет по ссылке, зарегистрируется. Да, не стоит ждать от этого там от одного объявления, если вы разместите каких-то там супер результатов. Это надо делать регулярно, день за днем. Допустим, я как делаю? Несколько раз в день захожу и во все группы, где уже больше 30 сообщений. Ну, 29 тоже пойдет. 28. У меня все подготовлено. Сообщение скопировано картинка под рукой там давайте вот эту поделиться все вот моя картинка вот мое сообщение моя реклама здесь далее теперь что я еще хотел сказать смотрите некоторые группы просят чтобы вы пригласили друзей в эту группу ну, это, в принципе, как, как бы их право. То есть, это сделать нетрудно. Допустим, если есть группа, в которой требование пригласить, допустим, 20 друзей в эту группу, для того, чтобы можно было вам размещать здесь объявление. Нажимаете на кнопочку «Пригласить» и выделяете 20 друзей своих. Так вот, выбрать, выбрать. Сколько, какие там требования, там 20 человек, выделяйте 20, лучше с запасом, кто-то отклонит предложение. И нажимайте пригласить. Все. Когда вы пригласите, сколько там требуется в этой группе приглашенных от вас, можете смело объявление давать. Но не советую частить. Зашли утром, дали объявлений во все группы, там сколько у вас есть. Зашли в обед, зашли вечером. В принципе, достаточно будет и двух раз в день. Утром вечером там. Или если вы работаете, утром не можете. Там вечером зашли, после работы пришли, раздали. И там вечером перед сном там развешали свои объявления. Теперь смотрите, в статусе себе обязательно повесить объявление о.. Ту, которая в проект, в котором вы работаете. Я сейчас не буду показывать свой статус. У меня несколько проектов, поэтому... Значит так. Ну, еще хотел бы сказать, что есть, существует ряд скриптов для работы в соцсети Одноклассники. Значит, скрипты такого плана, что они делают? Значит, есть скрипт, который... Ну, я из всех нашел один, который я использую. Этот скрипт, что он делает? Он просто заходит на... Вот сюда, в эту вкладку сейчас на сайте. Заходит на первого попавшегося человека которое время у него на стене находится даже в друзья не добавляется там есть скрипты, которые добавляют друзья но почему-то он не, не могу я его настроить значит так человек вы находитесь некоторое время вернее скрипт находится некоторое время на стене и опять значит опять возвращается сейчас на сайте, здесь уже другой человек нажимает он на него и там 30 секунд, 20-30 секунд, я уже точно не помню, находится на его страничке. Значит, казалось бы, да, одну ерунда. Что это нам дает? Смотрите, у меня, допустим, висит реклама. Да? Сейчас я быстро, вот она. Не будем, я не буду углубляться, там, что это за проект. Так вот, когда вы зашли к человеку, любому, да, и некоторое время были у него на странице, значит, вы отобразитесь у него во вкладочке «Гости», правильно? Вот смотрите, у меня сейчас 25 гостей. Я на... Человек, когда существу любопытно, скажем так, вот он нажмет, как я сейчас нажал на вкладочку «Гости», вот видите 216 гостей это получилось в результате чего в результате использования этого скрипта то есть он заходил к людям этот скрипт с моей странички и я у них отображался в гостях людям интересно кто это кто это был что он хотел значит, и они нажимают нажимают на мою страничку а в страничке у меня стоит статус в статусе Моя реклама то есть и человек на нее натыкается как бы казалось бы все так как бы глупо и смешно но поверьте это тоже дает какой то результат вот в принципе о работе в значит не знаю кому то может покажется это легкомысленно но людям у которых нет сайта нет каких-либо знаний особых это думаю такой способ рекламы очень подойдет теперь хочу сказать еще одну а значит об этом скрипте своим рефералом значит говорю обращайтесь ко мне в личку в скайпе я дам предоставлю этот скрипт и помогу настроить вот это гости теперь такую же рекламу но тут я не буду долго останавливаться можно давать и в соцсети ВКонтакте, то есть тоже находите группы тематические по доске объявлений. Ага, вот я прямо здесь. И также, ну, тут не, немного по другому все, но ну, просто надо отслеживать допустим заходите в эту группу. да. Группа тоже должна быть с открытой стеной, то есть должно быть такое поле где вы можете написать сообщение если нету то в этой группе вы не сможете дать рекламу значит вот и разместили объявление опять же у меня заготовлена картиночка размещаем картиночку и отправляем то же самое как там же так же как как и в одноклассника значит Заходим в группу. Теперь следующую. Так, это пуля может быть чуть ниже. Вот она, видите. Нажимаем ставить. Прикрепляем фотографию. Вот такую давайте. Яркая. Видите, фотография. То есть, человек невольно обратит внимание. Потом, может быть, прочитает текст и нажмет на ссылку. Извините, простывший, но забит. Так, это что касается одноклассников. А теперь, ребята, я хочу показать, но это уже в конце. Facebook. То же самое. Большое количество групп, но чем... Почему мне... Хочу сказать о Facebook. Здесь у меня есть скрипт, который автоматически добавляет во все вот эти группы, которые у меня есть он автоматически добавляет э объявления мои с моей рекламой, с моей картинкой то есть я запускаю скрипт и могу закрыть ну, опустить браузер выключить экран, пойти заниматься своими делами или же в другом браузере делать, рассылать объявления в Одноклассники ВКонтакте или какую-то другую работу выполнять, а здесь скрипт будет работать за меня, вот смотрите сейчас продемонстрирую нажимаю воспроизвести нажимаю сколько циклов повторить но у меня тоже тут около 100 групп поэтому я один, одного раза хватает мне ну чтобы каждую из этих групп разместила объявление все я сейчас ничего не трогаю вот смотрите сейчас скрипт начал работу что он делает там стоят тайминги, и, как бы, чтобы не слишком часто, чтобы сеть не отследила, что работает скрипт, то есть все делается не так быстро, но автоматически и как говорится, без нашего участия. Вот смотрите, сейчас он, он зашел на доску объявлений, так, я мыши убираю наверх. Теперь он открыл поле новое сообщение, вставил текст. И типа, вот в данный момент вставляет картинку. Уже яркая картинка, кролик с морковкой. все. Он разместил объявление. Вот оно, объявление мое. Далее он опять переходит в группы следующую группу по списку те группы которые есть которые я добавлен уже это стоит тоже отметить то есть какую то работу необходимо для, проделать для этого добавится в группы тематические рекламные в которых можно рекламировать свои проекты повторяю еще раз не занимайтесь спамом там в личку людям ну, не стоит этого делать это во первых даже как бы не знаю насколько там уголовное преступление ну спамом заниматься не стоит а тематические доски объявлений которые созданы для размещения рекламы я это спамом не считаю вот пожалуйста следующее объявление добавляет он картинку добавляет и опубликовывает на доске сейчас просмотрим вот она видите наша картинка и наша наша реклама так вот друзья в принципе все что я хотел рассказать так этот скрипт тоже моим рефералам которые в каком либо из проектов зарегистрированы обращайтесь ко мне помогу с этим скриптом потому что это платный скрипт кстати в одном из проектов в котором я участвую этот скрипт идет в качестве бонусов в качестве бонусов то есть там вход в проект 3 доллара потом когда вы ходите на третий уровень у вас появляется бонус третьего уровня и в этом в этих бонусах есть вот эти все скрипты Ну об этом как говорится не об этом сейчас речь в общем-то, все, что я хотел сказать, я рассказал. Обращайтесь. Скайп свой я укажу под видео. Друзья, работайте, давайте рекламу и поверьте мне, результат ждать себя не заставит. Просто сидеть и там в скайпе кому-то там посылать сообщения, я вам скажу, это малоэффективно. Малоэффективно. Другое дело, вот у меня есть программа Skype Magic, опять же, тут у меня объявление рекламное, не буду я его светить, опять же, значит, то же самое, не в личку я отправляю этой программы, а в рекламные Skype чаты, то есть, есть Skype чаты для рекламы специальные, и раз в час там, ну чтобы тоже там, не, как говорится, не усердствовать. Вот тут вот, вот. более стачатов Одной кнопочкой, одной одним нажатием. Вот видите, пошел заполняться. Я отправляю сообщение. Во все вот эти скайп-чаты один раз. Так, друзья, по-моему, достаточно информации для первого раза. Значит, обращайтесь ко мне в Skype, рефералы мои особенно. Ну, ребята, поймите, там всем подряд помогать я просто я физически не смогу. Кто зарегистрируется подо мной в каком-либо из проектов, заходите, я участвую значит, в различного типа. Есть и инвестиционные проекты интересные, есть и матрицы. Расскажу обо всех подробненько. Значит, и своим рефералом я буду оказывать поддержку, предоставлю вот эти скрипты, предоставлю программу для рассылки в скайп-чаты. Расскажу, помогу, как настроить. И будем вместе работать. Все. Всем пока. Удачи. До следующего видео.